Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Молотков Санал. В сегодняшнем выпуске я хотел бы поговорить по поправкам Конституции, вернее, не поправкам, а отношения, высказать свое отношение к голосованию. Часто очень люди спрашивают, стоит ли идти на голосование, то ли бойкотировать, то ли принимать участие в голосовании. По большому счету я считаю, что оба варианта они плохие. То есть оба варианта они в принципе приведут к одному и тому же результату, то есть к принятию этих поправок. Вернее, они уже приняты. И все то, что сейчас происходит, это на самом деле не формальность. Даже само отношение, отношение к власти, к голосованию, вы сами видите, оно очень формальное. И даже, можно сказать, спустя рукава относится к этому. Вот часто очень говорят про Каца, например, говорят, что насколько он, насколько его предложение голосовать против, то есть активно участвовать в голосовании, насколько оно приемлемо. Ну, Мое отношение такое, я считаю, что вот я лично, я постараюсь бойкотировать это голосование. Почему? Потому что я не согласен с ним в одном, я просто посмотрел его предыдущие тоже ролики, и у меня сложилось впечатление, что очень часто он принимает сторону власти. Не обез... Он то есть не, как... не обязательно вот так как бы последовательно идет э... в том русле, которым он обозначил себя как оппозиционного деятеля или оппозиционного блогера. Вот. В некоторых своих действиях он как бы оправдывает власть, вот поэтому... Причем действия эти очень неоднозначны, как и все в нашей жизни, в нашей стране. А в то же время, как, почему я, я, именно я избрал бойкот, я считаю, что бойкот не должен быть пассивным, он должен быть активным. Я постараюсь э, каким-то образом зарегистрировать, если получится у меня, хотя бы завтра, зарегистрировать свой отказ, чтобы это было видно. Ну и, соответственно, придать публично, публичности, опубликовать в интернете то, что я отказался от поправок. Кстати, в Фейсбуке мне очень нравится, там появилось новое такое, как бы, обрамление к фотографии, что ли, в Фейсбуке. Я не знаю, как это назвать. Вот. Ну там, в общем, я, мы против поправок. Я это себе в Фейсбуке установил. Я считаю, что, наверное, все мы должны так сделать. Те, кто против поправок, по крайней мере, в сети Фейсбук, и мы будем видеть, сколько же реально людей голосуют против. Нужно сказать, что действительно, со сколькими бы людьми я ни разговаривал, эти люди против. Хотя, я уверен, власть нарисует огромный процент проголосовавших за поправки Конституции. Вот. Ну, по самим поправкам, что можно сказать? Вы все видите, насколько они выглядят несерьезно, то есть и там видно... Там невооруженным глазом видно, что на самом деле эти поправки, все эти поправки, накиданные в кучу, надерганные со всех сторон нашей жизни, вот на самом деле только, призваны прикрыть только одну поправку. Это обнуление сроков действующего президента. Вот. Мое отношение, я всегда говорил, что я не доверяю тем людям, которые судорожно цепляются за власть. Вот, и в данном случае, часто очень вспоминаю, кстати, президента Украины Порошенко, как бы к нему ни не относились сами украинцы, как бы не относились к нему, может быть, и в России даже, вот, но вызывает огромное уважение тот факт, что организовав выборы президента, ну то есть его власти Украины организовав выборы, выборы президента Украины, вот, он с достоинством принял поражение, он проиграл. Ну, это говорит о многом, я считаю, как и о человеке, о нем, как о человеке, человеке, который твердо придерживается демократических принципов, и человеке, который готов, скажем так, идти до конца, идти до конца, отстаивая свои принципы. Вот так вот, друзья мои. Ну что ж, всего вам доброго. Я хочу сказать, что в любом случае вы должны понимать, что... Как, какие действия вы не предприняли эти действия это должны быть действия в каком смысле если вы не идете голосовать то постарайтесь сделать так чтобы я не знаю возможно ли такое или нет надо поговорить просто с юристами я постараюсь переговорить с юристами возможно ли взять письменную как бы письменную форму некую с нашего уика о том что я просто в интернете смотрел, вроде у, у некоторых получалось, у некоторых не получалось получать э, бумагу о том, что он отказывается голосовать по поправкам в Конституцию. Вот. Или же, если вы идете голосовать, то голосовать против. Я призываю к этому. Э, почему я призываю голосовать против, я уже говорил, и вы это прекрасно понимаете. Большая часть тех людей, которые см, э, смотрели э, наши предыдущие видео по поправкам, те, кто... Участвовал в протестах, тех, кто поддерживает протест, протестное движение. Протестное движение против нашей нищеты, нашего бесправия. Вот. Ну что ж, друзья мои, всего вам доброго. Хочу пожелать вам всем успехов, удачи. И чтобы все у вас в жизни сложилось так, как вы хотите. И... Наконец-то, чтобы наша республика, наш и не только республика, но и вообще вся Россия в целом вздохнули наконец-то свободно. Всего доброго, друзья!